Зонь стал э, продавать теперь пакеты отдельно, не дает их бесплатные. Кстати, Вайберис дает бесплатные всякие разные размеры. Вот полкило за 379 рублей. Уфа, и так. Средизированные мечи ну, так. Всего лишь 5 товарных позиций. Но цени. Прям сталь, сталь. Снова! Здравствуйте, уважаемые! Не так давно вы с вами виделись и рассмотрели целых три заказа от Черной Пятницы, точнее от 11 11 Очень немножечко денежков было затрачено. Очень интересные товары. Но, ну, естественно, ролик э, вот здесь и в описании. И кто еще не видел, обязательно перейдите, посмотрите. А сейчас мы продолжим. А я один последний э, крупный Заказ из 11.11 э, 11, и также от э, черной пятницы, также сезона 25.11 и есть небольшой заказик. Давайте смотреть. В общем, то, что было куплено в последние минуты, акционных никаких как бы, скидок, как бы все мы знаем, как это работает здесь накрутили а здесь покрутили, но как бы все равно дешевле. Давайте смотреть. Второй пакет. И, дамы и господа, 6 товаров общей стоимостью 1525 рублей. Самый дорогой здесь товар это гель для стирки за 749 рублей вместо обычных полутора тысяч. Это очень качественный, очень объемный 5 литров канистра товар. Мне его как-то рекомендовали именно этого производителя и я увидел его по дико скидочной цене поймать нужно было прям сразу-сразу, как только он появился. Естественно, я успел ухватить 5 литров. Мейн Элиба, универсальный биоразлагаемый гель для стирки всех видов тканей и концентрат. Сразу же все вместе. Хотели бы вы увидеть, как он работает. А хрен вам, мы не в чатулетке. Именно в чатулетке. Украинцы очень постоянно часто просят показать им зачем-то стиралку, показать им унитаз. Наверное, скажут именно на своей мой вес-кис моя родная, ты избучи, я тебя узнала. Не будем заниматься возвращениями, и даже трусы я вам не покажу, которые постирал им. Но я его раскрывал, я уже тестил, это отличная офигенная тема. Единственное неудобство, это что-то делать. Да. Вот такой бутылек не всем легко, не всем удобно. Но в целом 749 рублей получается 250 литров. Это довольно выгодно, очень качественного келя для стирки. Следующий по стоимости товар, это у нас Кромобас. 379 рублей красные чечевицы это просто балдежная цена здесь красные чечевицы ну если не на год то на месяца 4-6 точно хватит учитывая как я ее использую ребята если кто не знает вот здесь вот у меня ролик на чечевичный суп а из чечевицы бодрейший бодрейший суп Тем Более вот здесь вот у нас красная красная чечевица она под сотню, а то и где-то за сотню за 450 грамм, ну и там даже полкилограмм стоит в магазине а здесь 379 рублей выгода несомненно 2 килограмма крайне удобный такой пакет серьезный серьезный белковый 21,6 на 100 грамм продукта чечевичный суп балдеж. у него всего лишь несколько компонентов вот, ингредиентов э, по факту веганских а по количеству белков Получается ничуть не хуже, чем если говядина. Говядина сейчас стоит конских денег, а мы с вами все-таки любим экономию. Далее у нас по стоимости идет вот такая вот банка. Здесь у нас паприка сладкая молотая. 200 грамм за 252 рубля. Вспомните сами и напишите в комментариях. сколько стоит маленькая пачечка. Что Продается там 20-30 грамм да, в, в, в обычных магазинах. Здесь 200 грамм за 252 рубля. Это тоже запас, но очень длительный срок. Попрекрасную мы используем, будем использовать это. Хорошечный запас, отдел на будущее. За 40 российских рублей 15 грамм розмарина. Розмарин сушеный. Это потрясающе. Это 40 рублей, обычно в магазинах по 65-70, в общем, тоже какая -то, какая -то. Это к любому мясу, марин зайдет, я его просто в почту значу, ароматнейшая трава, ароматнейшая. Рис у Велка 64 рубля, пакета для ваки Блин, вот как не стараюсь, ну очень крайне редко э, получается свалить обычный рис э, рассыпчатых пакетов для ванки порционно. Э, легко и, о, и непринужденно. В общем, э, за 64 рубля, тогда в среднем она стоит Вот э, сотню за сотню. Это выгодно, это замечательно. За 35 рублей кубики говяжьи. Всегда нужно иметь под рукой для аромата то это что же самое, ну томатнатя в кубиках там куда добавить, на чем сварить, где задегустировать и иметь место быть. 1525 рублей в этом же заказе еще были чипсы лейс. Здору взял, но хвала всевышнему. Они приехали надорванные, продегустированные, естественно сразу отказался в этом плане, огонь не подводит. Он очень быстро вернул деньги за вот этот вот косяк. Бива и косяк. И в заключении маленьких отказ от 2511 нужно было в определенное время определенного дня дико задешево товары. А их не открыва. Астофицилли от э, торговой марки Аида. Твердые сорта пшеницы, фуцилий, филогулей, спиральки, значит что стоило 9 рублей, вместо стандартных 89, До да сколько бы они не стоили в магазине, 9 рублей, никогда их не найдет. Топчик. А значит, что еще было за 9 рублей? Мука денисовая с удов 500 грамм. Сегодня в магазине я ее видел, знаешь, сколько? А, а, а. За 69, а дом тобой как бы всех будет, как будто бы 9, но за 9 хрен ты е все равно найдешь. В общем.. А говорите в общем и целом, это пожалуйста. правильно, это по-русски. Мукарисовая. 9 рублей. 9 рублей. Макароны стоит в старстов пшеницы. Я не знаю, нахрен нам не. Мука рисовая, пока в голове нет рецептов, но я думаю, очень быстро мы сделаем что-нибудь самодельную рисовую лапшу или что-нибудь такое придумаем, обязательно появится уже такой рецепт, все тем типа, более, если есть, то пусть будет, это за 9 рублей уж обязательно, ребята, это два товара по 9 рублей. Вот так вот и завершилась эта ноябрьская денежная лихорадка. Ну что ж... Перед тем, как подвести итог, скажу, что в данный момент я говорю с вами через эти наушники, и вам лучше меня, наверное, будет понятно, какой звук. Наушники с сенсорным управлением, немножечко попробовал музычку, ну, такое себе, как бы. Ну, короче, они так себе, звонить пока не пробовал, к сожалению, и радости, но, думаю, своих там 300 с чем-то там рублей они стоят, а если и потерять как бы не ссыкать гораздо лучше моих ведущих айордотсов и батсов сидят на моих кривых ушах в этом у них есть несомненный плюс но там да с управления все такое звучить звучить ну что-то звучит, звучит. ну, мы тогда тысячи тысяч как бы до сразу приконектились Ай, 12 все дела ходя на вопрос какой-то закус подсыпа что это я так и не понял в общем Мышь, мышь вот с трех метров нормально все ловит. Клавиатура стандартная, не выживается вот, возьмем, поуправляем, зрение позволяет. Удобненько, так что мышь норм, клавиатура норм, это все попробуем протестили, как с губовыми ключами. Общий итог по этой всей затарке. Абсолютно топовые позиции, то, что реально вывезло и то, что надолго, это естественно гель, гораздо выгоднее, гораздо выгоднее кокума, чечевица, красная паприка, сладкая эти специи, овсяные махроны. очень интересно, за такие деньги, гречневая лапша, гораздо дешевле чем обычно, но в магазинах тоже очень хорошо, клавиатура неплохо, да, ну все равно нужна была. Рис Басмати как раз Он планировал на него съемки Он тут раз и чуть подешевле В общем и целом э в целом, да Было, ну, конечно, несколько группах по позиций Непонятно зачем, непонятно для чего Вот эти корнирсы а Этот кофейный напиток Ну да хрен с ним В целом, в общем, и все вместе Черная пятница и в целом черный ноябрь отожжено. А по 9 рублей не своему мука И макароны, фенцель. конечно, это тоже большой плюс итогу черный ноябрь ä, прошел, я думаю, наверное, ну, на 4 из 5, ну, 3-8 из 5 затарка была колоссальная многое ä, уйдет сохранится надолго запасы, запасы, еще раз запасы всегда надо иметь и самая интересная информация, наверное, для вас, мои дорогие зрители, сколько все это общее потому что, возможно, кто-то не видел первый ролик но, возможно, ты не умеет считать. И вся эта куча-кучная товаров обошлась мне в общей сложности 4852 рубля. 4852 рубля. Без малого. 5. Красавик. Запасы огромнейшие. Запасы серьезнейшие. Осталось надеяться, что наушники выживут, клавиатура не рассохнется, гель не выйти то И в целом я довольно с запасами этими доволен. В целом. И в общем, пусть это все будет хорошо. Хотя, да. Какую-то хрень я поставлял туда, натура на гречневый купа, это минус, похаванные чипсы. Ну, как губах бабки сразу М -м, такое терпимо. В общем стоит играть в эти игры а в целом, черный, черный ноябрь он еще и затронул другие площадки в моей жизни интернет платформы маркетплейсы да, впрочем это уже совсем другая история спасибо за просмотр ребята зеленая мышь говорит вам до свидания а я в свою очередь снимаю перед озоном шляпу и... Пока. кэппи А вообще итог по этой футарке. Пол-жилок лук Ответ родится в названии ролика, а если ты не догадался с ролик. С ролик, блин. Я розовый с